3 по 4 января наблюдать этот поток лучше всего после полуночи. В этом году ожидается, что этот поток будет более-менее интенсивный, там будет, в общем, порядка где-то 100 метеоров за ночь выпадать за одну. Поэтому можно, в общем, загадывать желание, смотреть на это красивое явление. Все очень хорошо. Еще сказать следующее, что обычные метеорные потоки лучше всего наблюдать без всяких а, приборов.